Всем привет! С вами дядька Деманоид Канал Земля Наша Сегодня продолжение сюжета О том Почему стоит начать Свой видеоблог На Ютубе или еще где-то Но Мне кажется, лучше на Ютубе Да, смотрите там Вначале также меня не увидите одна дорога, в конце там <смех> кусочек остался того, что я снимал на видеорегистратор. Да, там уже посмотрите. Видео комбинируем. Как всегда, экспромт и как всегда много неожиданностей. Но, в общем, зато видно, что канал живой. Потом, когда будет достаточно много роликов, это развитие моей технической мысли можно будет отследить. От чего я начал и к чему пришел. Я думаю, в плане развития видеоблога это тоже интересная тема. Так, ну, смотрите видео. Да! Да! Еще один совет от дядьки Демоноик. Снимите себя на видео. Вот если решитесь вообще снимать видео, но никто вам не мешает снять просто что-нибудь, улицу какой-то красивый вид или какой-нибудь кусочек чего-нибудь интересного там с отдыха там нибудь все что угодно но Снимите обязательно хотя бы одно видео с собой, вот лицо свое. А, и может быть а, посмотрите, а, потом это видео, пересмотрите его и а, посмотрите на свою реакцию. То есть. А, что вы чувствуете, глядя на это видео, возможно вы будете шокированы своим голосом, многие свой голос не слышат со стороны, их просто колбасят при звуках собственной речи, им кажется, нет, я не могу говорить таким голосом, это голос там какой-то нелюбимой там соседки с третьего этажа неужели у меня такой же в общем человек слышит свой голос э, собственный как будто бы изнутри да вот э, у него Звук возникает вот в районе гортани, проходит через речевой тракт, через язык, зубы, и вот все это создает голос человека. Но мы его слушаем не на выходе изо рта, да, как его слышат окружающие нас а мы его слышим там вот э, в районе гортани да, где-то у нас э, связано с ухом а, наши, а, носоглотка короче э, ухо, горло, нос э, это все единое целое поэтому ухо у нас слышит наш голос изнутри изнутри головы они а снаружи, изо рта, как все остальные поэтому он отличается от того голос в записи и свой голос, который мы слышим, когда говорим, он сильно отличается. Поэтому к нему надо привыкнуть. Когда несколько раз свой голос в записи послушал, ты уже его узнаешь, уже понимаешь, это твой голос, да, и ты его принимаешь и узнаешь его как свой. Также и лицо, да, знаете, ну, фотографии мы все свои видели, но одно дело, когда... Фотограф студии нам делает фотографию на документ, другое дело, когда мы снимаем видео там, в каких-то условиях, далеких от идеального, с ракурса, который может не подходить да, нашим, нашей внешности, в общем... Он может даже искажать нашу внешность И э, быть далеким от идеала поэтому. А может просто мы давно не фотографировались И от своей внешности отвыкли Да, бывает такое, что мы стареем да, Как-то полнеем э, Еще какие-то могут изменения происходить а иногда может мы и хорошеем да тоже э, это может быть непривычно В, например подросток который был таким пухленьким помидорчиком а потом раз посмотрел снял видео посмотрел и изумился это что за кудрявый аполлон там да Неужели это я? И даже испугаться может в Своей личности Вот как-то так И Я говорю, это полезно Это полезно, чтобы привыкнуть К себе К себе самому Увидеть себя со стороны Услышать себя со стороны А Свои недостатки распознать и увидеть недостатки манеры, недостатки речи, недостатки все это можно рассмотреть, понять и, может быть, применить, ну, попробовать как-то это исправить, если это для вас важно манера держаться, да, а, а ведь многие не, не задумываются о том, что может быть в моей манере что-то неприятное для людей, может что-то раздражающее или отталкивающее. А кто ему э, скажет, кто нам скажет? Может быть, э, никому нет дела, а может быть, э, люди просто опасаются, но ну, это как бы не, неприятно, говорить человеку, что он какой-то не такой не каждый может через это переступить поэтому оптимально это снять самому видео и увидеть на какой я без экране да, на мониторе какой я. вот у меня такие глаза такие уши и, э, такая манера мямлеч там когда надо говорить четко. <смех> Что, как говорится, тут вперед а с песней, надо а, браться за дело. Ну, ну а кому-то все равно, в принципе. А кому-то это очень важно. Может, кто-то хочет а, стать публичной персоной или даже артистом, певцом. Да? Так что, друзья, не бойтесь Вам не обязательно выкладывать это видео в открытый доступ Ведь даже в Ютубе есть такая опция ограниченного доступа Когда для авторов, которые выкладывают они могут выкладывать его в ограниченном доступе это строго только для них они только сами его видеть есть открытый доступ это то есть это для всех кто может видеть это видео там на видео еще могут быть ограничения там только 17 18 плюс поставить какие-то а, а есть еще доступ по ссылке вот это интересная кстати история когда можно а, по ссылке, а, к, когда выложишь это видео и нажмешь кнопочку поделиться там а, высвечивается ссылка а, адрес этого видео в интернете. Вот если его прислать человеку по интернету эту ссылку и он нажмет на нее, то откроется ваш ролик он его сможет посмотреть. Если эту ссылку вы никому не посылали, то никто это видео не откроет, потому что его не будет видно на вашем канале. как его еще найти путем случайного набора буквы и цифр в, ком... в строке так еще хотел сказать а, важную мысль для чего еще YouTube канал может быть нужен а, вообще это мощный инструмент которым вы можете пользоваться для каких-то своих э, проектов в интернете. Ну, в частности, на, э, если вы делаете какие-то странички в социальных сетях, там паблики какие-то, или э, еще лучше там бизнес свой какой-то завели, да... Многие ведут ВКонтакте, там какие-то, э, у них э, частный бизнес там, ну или на своей фирме, как-то как они отвечают за, за вот э, эту онлайн сторону деятельности, интернет какой-то. лицо фирмы представляют как бы, в интернете в социальных сетях то Ютуб он как раз очень хорошо интегрируется и можно свои ролики, которые в YouTube сняли, да, и в своем канале выложили если они не совпадают по тематике с вашим каналом вы можете делать или отдельные Каналы, в общем-то, количество каналов, по-моему, ничем особо не ограничивается. Вы можете делать несколько каналов своих. Либо в рамках одного канала вы можете разделить на плейлисты. свои видео, которые выкладываете, или даже вот я видел, можно сделать разделы на своем канале, в каждой из которых там может несколько плейлистов войти. Таким образом структурировать, правда, я вот разделы не делал, у меня еще просто нету таких такого количества видео, чтобы разделы, создаватели много каналов. Но э, тут уже зависит от, от того, что вам нужно. Может быть, э, вы там в день по несколько роликов снимаете. Вот, э, Какая-то такая у вас деятельность, что надо много видео выкладывать. Конечно, это можно разделить и структурировать так, чтобы было удобно. Да? И Там под каждым роликом есть кнопка поделиться. И вот если вы из Ютуба сразу ролик выложили, вы смотрите. Вот у, у меня есть на Вконтакте паблик, где надо свои ролики выложить также в Твиттере там в качестве таких коротких быстрых ну, сообщений да, там большую информацию можно в Твиттере выкладывать некоторым Фейсбук нравится то же самое можно нажать на кнопочку поделиться и появятся и эти кнопочки твиттера фейсбука там других социальных сетей ВКонтакте в том числе тут же нажимаете если у вас стоит автоматом автори... вот пароля авторизируйтесь он тут же на ваш кстати, можно, по моему, если ВКонтакте выбор выбрать даже на какую, в какое свое сообщество вы хотите выложить. Либо на личную свою страничку. Все очень быстро это про, про, происходит. Так, там скорую. А, нет тут не, не за нами. Так что YouTube – это вообще очень мощный инструмент для бизнеса. Если вы не знали, для, не знали об этом, то посмотрите, найдите ролики других блогеров, а еще лучше в Академии YouTube посмотрите материалы, что YouTube в общем-то и создавался для этих целей, для того, чтобы размещать рекламу для рекламодателей и для как бы зрителей и для тех, кто эту рекламу покупает. Да, рекламодатели диктуют такие строгие правила то есть они не хотят ни, э, с какими судебными издержками э, связываться не иметь никаких э, неприятностей и э, общественного осуждения что вдруг они в каких-то э, роликах дают рекламу которая вот не э, неправильные ролики, скажем так, сейчас сформулировать коротко неправильные ролики, да, вот не надо, чтобы ваши ролики были правильными, да, все всем э, правилам э, соответствовали, либо если вы какие-то правила решили нарушить, то ну по крайней мере вы должны знать об этом, а то Получится, что вы Не знали Правила Нарушили их Это вас все равно от Ответственности не Освобождает Как бы и Вы можете попасть под раздачу Просто так вот И это будет для вас большой неожиданностью И Очень обидно да, Когда вкладываешь душу вкладываешь свое время свой труд и вдруг как удар пыльным мешком по голове те приходят сообщения, что ваш канал заблокирован это очень очень ошеломительное такая ошеломительное действие старайтесь этого избегать не попадать в такие ситуации вот то есть, не знаю, назвал ли я вам 10 причин для того, чтобы свой первый ролик разместить в интернете, в частности, в Ютубе. Я считаю, что на самом деле их, наверное, больше, больше 10. Вот. Но я по самым таким основным, очевидным, которые вот я вижу прямо прям сейчас, считаю, что сделать это необходимо. Вот в любом виде вот на которые вы сейчас готовы то есть невзирая на качество не невзирая на какие-то страхи не бойтесь ничего понимаете вы можете посмотреть или почитать какую-то заумную книжку как мне организовать свой блог в ютубе да и там каким то тягомотным псевдонаучным языком будет написано что вот пока вы не освоите там хотя бы на начальном уровне какой то язык программирования то лучше вам и не соваться там или хотя бы изучить фотошоп там на уровне продвинутого пользователя чтобы делать значки а если вы не будете делать значки то Ваши видео и никто не увидит Это чушь, это ерунда не, не слушайте, не читайте этого Вообще ничего не читайте Послушайте меня и выложите первый свой ролик Вот читайте только правила Правила Ютуба и чтобы их не нарушать Больше вас ничего ограничивать не должно Ну, как бы только со соображение Этики, да, вот, да, можно не нарушать правила Ютуба, но поставить себя или кого-то в неловкую ситуацию. Тут уже это на ваше усмотрение. Я буду еще и излагать. У меня много мыслей накопилось на тему вот этого хобби, да, я считаю, что это мое хобби канал, съемка видео, монтаж, вот это фотошоп и к нему все время какие-то еще хобби прибавляются. Вот например мне хочется как-то понять и развить навыки риторики что ли, вот своей речи, да, чтобы не бубнить бу, -бу, -бу по-эстонски -по растягивая, да, делая паузы немыслимые, я, я только понял это, когда начал свой канал развивать, понял, насколько все это запущено, да, и надо с этим что-то делать, и, в принципе, я уже понял, что с этим делать, надо говорить больше, говорить с умными людьми читать книжки, вот, с книжками сейчас зрение подсело и это происходит вот из потихоньку потихоньку, потихоньку да, ты начинаешь сначала избегать книжек с мелким шрифтом, потом еще немножко зрение подсаживается ты уже с, с, и с крупным шрифтом Старайся не читать, потом э, понимаешь, что у тебя на компьютере читать тебе неудобно, глаза устают. Э, то есть э, нету ощущения катастрофы, что вот ты вчера читал за поем, э, считал себя начитанным человеком, а сегодня раз это ты не, не читаешь. Это просто растягивается во времени и э, замыливается, как бы, не, не ощущается настолько остро, как, как это до, должно. А если вот ты бы увидел себя там 2-3 года назад, да, и ты понял, э, как же ты сильно изменился, ты деградируешь буквально, не читаешь ничего нового, Новое только узнаешь там из телевизора, да, что совершенно неправильно. Вот, поэтому такие вещи надо осознавать. Опять же, может быть, видео поможет, вот про себя ты снимаешь что-то, смотришь, каким ты был там три года назад, и сравниваешь, да, тоже может быть э, такой э, Лечебный эффект <смех> э, Наблюдать себя во времени э, Так что развивайте себя Совершенствуйтесь Не, э, не делайте скидок на возраст На э, Какие-то Нехватку времени На какие-то Неотложные дела. но тут нету плана, да, чтобы вам сколько-то видео выкладывать. Просто, знаете, если появится время, если вам есть что выложить, выложить. Перетащить мышью файл, да, там, где камера с крестиком. Остальное все можно сделать потом, назвать, назвать написать название грамотно, какие-то ключевые слова. Все это можно сделать после, после, после. Так что дерзайте. Смелость города берет, как говорила одна мудрая женщина, медик-логопед. Ну и все на этом. Много сегодня наговорил. Пока.